Нахожусь я в Сбербанке на Ленина. Сняла деньги со своей карточки. Все, что у меня там было. Сейчас я покажу. Так, вот все, что у меня там было, я сняла. Сейчас пойду платить за болер. Потому что я обещала заплатить за бойлер 25 тысяч. 20 числа. Сегодня 20 число, собрали мы за бойлер со всех этажей, вчера мы считали советом дома, 14 700 с лишним рублей, а надо сдать 25. Я с него деньги, которые у меня были на карточке все, и теперь пойду в кассу и их отдам. Так что те, кто не заплатил за бойлер, они будут должны лично мне эту сумму. Потому что я человек, стараюсь э, выполнять свои обещания. Может быть, нам не один раз придется обратиться к этому человеку, который нам быстро, оперативно и качественно оказал услугу по ремонту нашего бойлера. И благодаря этому мы находимся с горячей воды. Хочу обратиться тем, кто как-то недобросовестно отнесся к моменту сдачи денег. Пускай в следующем раз для вас это будет... По приоритету номер один – платеж. Потому что это содержание все-таки нашего гнезда, нашего дома. Содержание и ремонт. Это должно быть на первом месте. Потому что это мы хозяева нашего дома. Другого не дано. и В следующий раз, если у нас возникнет такая ситуация, я имею в виду какой-нибудь срочный ремонт, то... Ремонт не будет произведен до тех пор, пока деньги предварительно не будут собраны. 10 тысяч не добрали с лишним. Хотя было объявление, указано срочно. Сегодня уже апрель месяц наступает на пятки. А дело было произведено на ремонт в феврале. Но ну, поскольку мы в феврале собирали на ремонт подъезда, мы сбор денег на ремонт бойлера переложили на март. Ну, вот таким образом. Больше я типа не буду упираться. Просто я уперлась и нам сделали быстро. Всех на уши подняла и нашла. Кто нам может отремонтировать бойлер? Хотя могла бы сидеть месяц-два-три без горячей воды. По мере собираемости денег. Вот так вот. Так, я нахожусь в бывшем училище номер два. Здесь написано касса ООО УК Наш Дом. Вот такая. Моя смета. Так, это моя смета, согласно которой я должна оплатить сейчас. Которую мне выдал экономист. Которую у нас была выписана на Прикольные такие у них тут обои, но пчелком не вот она садится на Что Меня сняли Ксеропопии. все всех вот этих документов. Теперь возьмут приходный ответ. Это наш чек. Это ваш чек на 25 тысяч. Uh -huh. С печатью. Это ваша культура. Все, да?